Дед! Я не знаю, но не страшно. Остановись! Не, ч подрезать удумал? Я-то тут при чм? А я-то что? Да это. Смый. Я ушатался, короче. Здрасте. Ты опять мудак. Да я ушатался в. Да шо ты. Ладно. Эй, чё ты не. Не нажал. А, нормально. Всем привет, с вами Сергей Филиан, и мы проходим гоночки в GTA Online. Там сзади, короче, мячик видел? Нет. Не заметил. Нафиг он мне нужен. Ну куда уж? Ой, что то я вообще взыносил. <связываю> э, ты что так улетел? Дед. <связываю> Дед. Я не знаю, но не страшно. Остановись. Понимаешь, ты немножко нажимаешь, и я всю уже... Остановись, побойся бога. Ой, мне кажется, я до чекпоинта не долечу. Мне кажется, я до чекпоинта не долечу. Я не долетел. Да, нет, нет. Я не долетел до чекпоинта. Я тут в горах, короче. Да. Что, Уже? Что-то как-то коротко. Стой, да? Я, я успею доехать? А ты по прямой успеешь доехать? А я не знаю. До конец гонки 16 секунд. Ладно. Как и быть. Это типа это, ракетная херня. Как ее На Е. А, короче, я же все купил новую мышку и клау. Проводное? Да, все проводное. Ой, что-то я это, зря, наверное. Нет, не выбирать. Ну, я, короче, все у меня этот, мышку я себе взял, Блади, выпятую. Ну, Но вот но это был самый норм вариант на самом деле они еще светятся да да ну и Клаву тоже с подсветочкой она за косарь там какая-то марва а ч ⁇ нормально на 250 будет да что не получается на рампе да она типа зарядиться еще должна не типа она заряжается просто а ну ты да а ну я понял почему да. почему ну управлять не надо М -м. блин с доп кнопками короче на мышке так удобно я прописал да, удобно если забиндена на них еще не я понял я типа и сделал себе чтоб у меня вот эта вот ракетница на мышку клацалась там на одну из кнопок вообще как бы mm -hmm это в ММО как бы удобно, yeah, well, понятно. когда тебе клавиш не хватает. А так не уверен. Какой-то хит дает. Mm, не знаю, ну честно так. Для удобства. Черт, типа там, не быть пианистом, там 4-5 октав брать, типа одной рукой. такая долгая рампа и то что я ее прохожу боком как бы вообще <свят> а светел в смысле <свят> Наш блин ровная я дрифтом ее прохожу она ж, блин ровная как ты можешь от дрифтом проходить всем дурной пап я приземлился Ти -ти -ти -ти. Ой, кривой. Ну блин, потому что, короче, а, я их тут купил-то? Клава-то понятно, то, что моя залипала. А это. Мышка, короче, у меня правая кнопка, это вообще от отказалась работать через раз. Уже, ну, короче. Что-то как-то быстро <музыка> тоже. <музыка> джакал, джакал, джакал. Не, ч меня подрезать думаю? А я-то тут при чм? Пец ты мудачела. А я-то ч? Да это. это Смый. Я ушатался, короче, Здрасте. Ты опять Да я ушатался в Да что ты. Ладно. Суть назад дашь, думал, меня протаранишь ай яй Да фак. А, кстати, интересно. короче, клаута у меня мембранная, но она типа чуть-чуть громче, чем моя старая. Ты клад не не слышишь? то твои-то как бы я постоянно слышу. не типа. ну понятно, типа про чувствительность микрофона, там Хорошо нужно. Что-то проехал, нет? нет, ну когда здесь надо, ну типа ехать. Другому не Да я не знаю, конечно, пол рейд на кстати тут Да уже изичнее. Главное не вылететь сверху и это, и чтоб тебя снизу не это. А, а ага. Все, я криво немножко. И не упороться в нижние эти. Как они в колеса он выплёвывает Марусь? Что там, что по вураю катаешься? А, да я тебя вижу. Так что не заливай мне, если че. Обмануть меня вздумал. Эй. Эй. эй. за фигня. О, тут еще один такой же был рейдик. Эй. Ну, он недолгий, наверное. Ну да, он недолгий. Ой, а тут уже финиш. Встает. Я не смог оттормозиться. А -а -а! хватит а, с таймами? я тебе почти поверил в этой актерской игре да я почти мне чуть-чуть не хотела там песок просто не смог а да нет нормально сделать недалеко ты даже успеешь если не запоришься давай давай все я там начал тормозить и все и проехал а помнишь короче я тебе вчера ты писал что игру записывал ну сегодня уже писал а ну или сегодня писал да Короче, это, все, я ее уже, короче, скинул, она уже есть на канале. Транстерен. Почему? Нормально. Ты не удастся меня подрезать. ты меня в моде? Ну это случайно я по пакетику. По карманчику. Рома, гоночка. А -а -а. Она еще и автоматик. <тесвит> Эть, а тебя крутит, дура? А, вот что, он, что нашел вот он что-то интересное? Достал, а, ты эти стрелочки всадился? На трубе, на трубе в стрелочки всадился? Да, да, да. А это куда ты, ты, ты, ты, я понял. А, ты уже, ну все, я понял. Не меня обогнал. А я теперь знаю, что я здесь только я не заехал на труду даже во-во что-то -во. а? ой, да в смысле да, да брюхом, короче, прокатился да. нормально ну не брюхом, а понял бочкой на no. ну стой, гад блин, осталось еще только вылететь с трассы, было бы вообще безупречно Вот пещера. Никогда, кстати, ее не видел. А -а -а. Эмм, ч ты А. У меня что-то прикол заебло. Ч, да, отвалился от этой фигни? А -а -а. Ну ты бед. я тут. В кишках катаюсь но это не прямые кишки не nee. От... тихо я вылету нет нормально, нормально. Если что там опять деревянные стрелочки. Так где? Да эти, я просто надо снимать. Да и там знаешь был типа автоматик но я думал там. Вдруг что? Не, там эти восклицательные знаки маленькие, они взрываются, короче как эти, как шарики воздушные и жирненько. А эти никто не ломаются. <тут> Кусты еще? А, я я на финише я даже оттормозиться смог. Че ты? Где ты? Там онлайки сейчас сопченый. В прямом я не немножко. А, где эти? Стрелочки? А. Там это, возьмись левее. Ну, в смысле, в самом конце, так рульни влево. Ой, влево, вправо. Обмануть тебя хотел. Ват. И нормально долетаешь. Там, короче, волрайдик простенький и, типа, сразу в трубу летишь. Ну все, я тебя вижу, короче, тебе времени хватить должно. Бессонка ждет. Блин, у меня времени теперь не хватает. Ну спасибо. Что за? Смысле не хватает, все тебе хватает. Четкий финиш зато <смех> Старался? Да я просто бежал. <смех> <смех> Это было дерево. А, все, плейлист закончился. Спасибо за просмотр. Лайки, подписки, колокольчики. Всем спасибо и всем пока.